Добрый день, интернет-пользователи, друзья и гости моего канала. С вами Заново я и Серый Кролик. Ну вот, сегодня у нас воскресный день. Дожди и шли на протяжении четырех последних дней. Сегодня, наконец-то, у нас солнышко. Великолепная погодка. Ну вот, решили сделать небольшой обзор нашего поголовья. Что у нас произошло нового. Ну и что мы будем сегодня делать. Во всех моих верхних общежитиях поселились вот такие вот ушастики. Вот еще одна клеточка. Она широкая, около метра, ну, по 4-5 по штучек уже сидят. Жизнь радуется. Так как протяжении, на протяжении нескольких дней шел дождь, траву я кроличатам своим не давал, вообще никому не давал кроликам. Ну а сегодня, так как дождя не, не планируется, с утра пошел на травку, потому что, как вы понимаете, комбикорм это, конечно, хорошо, это, конечно, очень здорово, но так как у меня ориентированное хозяйство не только на продажу кроликов, но еще нужно для себя, как я вам повторял, у моего ребенка э, аллергия на определенные продукты питания. Поэтому мы мяско кроликов в обязательном порядке дома употребляем. Для этого нужно кроликов кормить не комбикормом, а все же травкой. Так что, и как я знаю, что не все кролиководы занимаются бизнесом, то есть на продажу только там большими объемами. А большинство кролиководов это небольшое поголовье. 5-8 кроликоматок и крольчат уйма сотни две. Ну, то есть для себя, в первую очередь. А если для себя, то нужно кормить тоже, как это говорят, эко-продуктом эко или эко-травкой. Ну, сходим, посмотрим, что там произошло. Ну, и что мы сейчас будем еще дополнительно делать. Дополнительно я расскажу, что мы выпустили все же из вольера, ну или загона, своих цесарок куры от них шугаются всех разгоняет вот этот мальчик первый который идет курки страдают петушки тоже страдают ну честно вот как они жили там то есть они заходят выходят сейчас свободно но в курятник не идут и курай, курам тоже не идут только курей горяют. наши перцы слава богу живы цветочки не попадали мороз еще не скушал ну у нас шли дожди так что мороза нету надеюсь будет все хорошо огородик увеличивается рассаживается вчера к нам приходили знакомые, так они сказали у вас э, дорожки шире чем у грядки Ну, грядки в первую очередь для удовольствия не для геморроя ну и для душевного благополучия то есть вышел свеженька что-нибудь сорвал но не для того чтобы там запастись на всю зиму мы так уже не сажаем все к сожалению в магазине ну главное что было все свежее ну и свое хоть немножко хоть немножко между прочим, редиска уже, слава богу, зашла, Хотя уже люди давно свои уже едят. Но у нас только еще взошла. Ну, вот по периметру нашего огорода, там, где посеяны зерновые, нужно сделать обкос. Здесь вот немножко начал я. Ну, будем продолжать, потому что, чтобы не заросло наше зерно по периметру. Потому что по периметру растут только что сорняки. Ну, вот, посмотрите, какая замечательная травка. Ну, как такую травку не скосить и не дать своим крыльчатам? Это просто золото, а не корм. Еще немножко подвялится, будет вообще великолепно. Правда, это не везде, но немножко покосить есть что. Косим мы немножко, то что вы не думаете, что там целый мотоблок или целый прицеп, там, или тону, ну там травы сразу накосил. Нет, немножко так, ножку такую небольшую, чтобы за раз кормить, не более того. Сейчас она провялится, еще часа два-три пробудет, раскинуть сейчас волок нужно, ну и будем давать своим ушастым. Как лакомство, но не основной корм. Ну вот, нежданно гадано, но приехали родители, Попросил тут знакомого Сергея, на мотоблоке подъехал. Ну вот, посадили мы свой картофель. Здесь небольшая плантация, метров 50 в длину, ну и метров 8-9, даже ну, 9 метров в ширину. Всего посадили мы здесь три мешка картофеля, ну хороших мешка, больших, с помощью мотоблока. Не стал снимать, показывать, как мы что здесь мучились, потому что здесь земля на второй год всего лишь пользования. После, перед этими, как это, перед травой, после травы, точнее, э, немножко помучились. Ну, я не мучился, я за мотоблоком не ходил. М -м -м, еще раз повторяю, не стал снимать видос, потому что не важно, сколько ты посадил, главное, сколько ты здесь получишь. Так что будем ждать осени, посмотрим, какой будет урожай. Ну а там уже, может, и похвалимся, как это говорят А то люди, ой, я там насадил! Ее просто! Не важно, сколько кто там насадил, важно, сколько кто получил ну а так как мы садили часа полтора уже времени прошло достаточно пойдем соберем травку муравку покормим крольчат посмотрим что там еще у нас новенько кого куда перекинул ну и что там у нас новое все же ну параллельно думаю чтобы же буду идти назад же покажу какое количество зерновых для зерновых сейчас погодка великолепная парит влаги хватает так что надеюсь мы получим зерна урожай отличный Думаю, покажу параллельно, пока мы находимся во дворе, что происходит с загоном, когда он без навеса. То есть навеса здесь нету. С крыши все чуть-чуть загон. Свинки, блин, грязные, трендец. Даже камера не передает все это красоту их ну, грязь. Вот такая мамашка у нас молоденькая, любопытная, грязная. Хрюндель, что такое грязный, а? Раньше здесь сидели малыши, пересадили наконец-то назад мальчика своих НЗБшек. То есть вот эта клеточка для мальчиков получилась уже полностью с мальчиками. Это вот наш поместный, жизни радуется. Здесь вот еще один НЗПшечка мальчик. Ну он такой же нужно взвесить, он хороший мальчик уже. Вот красотуля какая. На соседний дом к соседям прилетели два аиста. Здесь в деревне уже живут аисты, на домох... домоходе. Вот к соседям тоже прилетели, посмотрим. Будут жить, не будут. Та же вот такая девочка пононьше. готовит там же гнездо. Вот-вот уже ей окрылиться а нужно. Здесь вот малыши-карандаши. Жизнь радуется, валяется уже некоторые выскакают из клеточки. Осталось... Осталось пару дней, и крольчиху мы будем тоже стучать. Потому что 20-25 день наступает. А вот этих карандашей будем уже отнимать. Через 2-3 дня. Посмотрим еще по списку, по графику. Но через 2-3 дня будем мы их отнимать. Потому что крольчихи через 7-8 уже нужно будет тоже окролиться. Ну и этим крольчатам тоже еще осталось буквально 10 дней посидеть с мамкой. После этого будем мы мамку оставлять, а крольчат отсюда убирать. Так что вот на такой, думаю, позитивной ноте мы сделали небольшой наш обзор хозяйства. Что мы сделали сегодня, как это говорят, до обеда. Осталось нужно немножко пер перекусить, принести им травку-муравку, потому что она все до сих пор еще лежит на поле. Раздать им. Ну, после картофеля все устали. Ах, не, хотим, не хотим уже двигаться даже, даже идти в огород там что-то поделать, поубираться. Всем вам огромное спасибо за просмотр данного ролика. Счастья вам, благополучия семейного. Вот этих тоже крыльчат нужно обязательно сегодня даже отсадить. Потому что если мы не отсадим, мамка тоже сукрольная осталась, Осталось буквально 4 дня. Ну, по графику уже посмотрел, 4 дня. Ей нужно уже делать гнездо вот этой маленькой бабочки. Ну, она уже раздалась после первого крола, Так что, надеемся, будет все у нее хорошо. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Будьте с нами. Ну, а я буду с вами. Всем пока. До встречи.